Ваш результат, джум. Мой результат это интернет-магазин. ПЕНЬ! Ух ты. Ты дурак? Ну что ж, и котятушки с вами снова налил и эта игра Паранормальная территория 2. Начнем игру. Внимание, данная игра представляет собой некий тест на испуг. Она сможет определить, насколько вы отчаянный хоррор игрок, которого уже мало чем удивишь. Для прохождения теста выключите свет и оденьте наушники. Ну что ж, как обычно, у меня все тут прям идеально подготовлено. Старайтесь телефон держать в руках ровно. Для более корректных результатов постарайтесь пройти тест без пауз и остановок. По окончании вы сможете увидеть свой результат на экране. Что ж... Касаемся для за. Эсть а сообщения а, Аедобры вечеринка мне посоветовали вас, наши общие знакомые. Они сказали, что если кто-то из посолен помочь нашей семье, то это только вы. Я слушаю вас. Расскажите поподробнее. Слушай, да. Огромное спасибо, что смогли так быстро ответить на нашу просьбу. В общем, у нас в доме сегодня в цели присыливали такие странные вещи. Сначала мы стали слушать девки плач, потом некоторые предметы стали перемещаться самим себе подумать, а двери произвольно открывается. После чего урона в комнате стали появляться странные татуэтки, после чего мы с женой ребенком в ужас погибли дом. Я вас понял. Скажите мне адрес вашего дома. Я срочно выезжаю туда. Спасибо вам огромное. Улица Ушина, 23, дом Будем ждать 20. вас вестей. Ну что ж, в принципе-то мы поняли, что тут и как. Мы типа местный охотник за привидениями, да? Ну что ж, в любом случае давайте... Ух ты, вот как обычно. Найти 8 странных статуэток, да? А, вот они какие. Гляньте. Ха-ха. Ну статуэтка номер... Один. Вай, гляньте-ка. Как она классно исчезла. Ладно, давайте просмотрим, что здесь есть. Здесь нету ни хрена. где? Вай, гляньте. Что это такое? А ты кто? Эй. Классно, вы видели? Конечно, вы видели, это же все записывается. Это тоже странная статуэтка, да? Да. они по-разному выглядят. В любом случае, мы нашли уже две странные статуэтки. Что за статуэтки вообще? Куда они здесь появились? А, ну они же сказали, что сами не знают, откуда. Ладненько, давайте искать дальше. На удивление, здесь нет нету нихренашеньки. Блин, мы сколько уже облазили и так мало нашли. Пожрать бы что-нибудь, а? О! Эй! Ну, я-то думала, что здесь хоть что-то есть. А, холодильник! Да ладно, мы впервые смогли открыть с вами холодильник! Господи, какая прелесть! Помните, в тот раз я говорила, типа, блин, холодильник нельзя открыть, зараза, такая-то такое. А тут вот, она, все открыл. Ладно, давайте дальше будем открывать все, что можно, потому что это кукла. Куклы. Однозначно где-то заныкались. Да, вот она, смотрите. Вот ее находим, а она исчезает. То есть сами хозяева так не смогли сделать, да? Дверь закрылась. Ха-ха, как страшно. Ну, я не думаю, что в холодильнике что-то может появиться, поэтому давайте пойдем дальше. Смотрите, здесь что-то есть. Видели? Какая трещина появилась. Найс. Что-то не дает мне сюда пройти. Там однозначно есть эта кукла. А там несколько дверей, смотрите-ка. Здесь у нас ничего нету, а в туалете... А то по законам Сландрина тут часто что-то да появляется. Куколка! Ура! Как она долго исчезала, однако. В ванне, в ванне, в ванне. Ни хренашеньки нету в ванне. А может быть и есть. Что ж, смотрите, при... дайте мне пройти. Я уж думала, я опять застряну сейчас. Хых. Как вы помните, такое уже бывало, и двери сами по себе закрываются, что-то меня это настораживает. Как и эта дверь тоже. Что ж, а теперь давайте поднимемся наверх. О, гляньте-ка, привет. <сосы> вы погибли, тест провали. То есть мне надо было от нее убежать? блин черт вот представьте найдем так семь так восемь статуэт так а убежать мы не сможем она спускается. Куда мне от нее уйти надо? А куда мне уйти, надо от нее? Куда? В смысле, тест провалин? Куда мне надо было уйти? А что, если мне надо было от нее по всему дому бегать? Блед, Давайте вот смотрите, подойдем к этому призраку, смотрите, что будет. Вот он телепортируется, видите? Чему это было, я, конечно, не знаю, но все-таки. Что ж, видимо, от этой козы нужно будет потом куда-то убежать. Давайте-ка я прибегу в случае чего на кухню, потому что если я встану здесь, а она пробежит здесь, то я смогу ее вот так оббежать, а потом мне куда надо? А потом мне нужно будет как раз-таки вот сюда и наверх. Только почему мы не отражаемся? Что за фигня? Мы нашли только одну статуэтку, господи! А, вот, смотрите, вторая. Что ж, у нас, скорее всего, там появилась наша бой-баба. Удираем, удираем от нее, удираем от нее. Говорит, пошла на в жопу. Ждем ее за столиком. Звуки пропали и мигание тоже. Глядя, а в шкафу есть место для пряток. А ведь реально. Что это за звуки? Ясь. Ну нафиг. А это. Ага, это тоже она. У нас их уже пять. Что это за двери? А? Стоп. Угу. Смотрите. В случае чего здесь мы сможем это оббежать. Ай. Блядь, шкафы. Красный, блядь. Давай закрывай Надеюсь, шкаф не проверит. Там было написано, что до смерти нами пришла? Блин У Мне аж сердце его кнуло. Звуки пропали Изображение тоже Господи Что ж, нам осталось найти где-то Три статуэтки, да? А вот она одна Эй, берись Что ж, теперь мы знаем Что в случае чего мы можем спрятаться с вами в шкафу. Наверное, у нас ведь осталось сколько комнат? Одна или две? Значит, в этой комнате 100% есть татуэточка. А вот она. И где-то осталось нам найти пос... Я, кажется, знаю где именно. Помните закрытая дверь, которая находится под лесенкой? Так, что ж. Уф, у меня что-то страшно. <laughs> Ладно, заходим сюда. О! Вернулась. Пень! Пень, уйди. Уйди в пень. Хм. Все исчезло. Блин, столик спасительный. Знаете, я в РПГ-играх люблю такие столики, но вы, в принципе, сами это видели. Потому что чуть что и спрятался за столик. Монстр тебя не обойдет. Он просто в него упрется. А если вдруг и начнет обходить, то все. Так, теперь берем статуэточку. Глянь, как нас светится прям. О! Выбраться из дома уничтожить статуэтки? Мамочки, кто это пробежал? Охренеть. Кто вы простерял? ха Ключ! Я, я еле заметила. По идее же, типа это комната. Выбраться из дома уничтожить статуэточки. Твою выбираемся нам надо. -то. А вот. Смотрите. Что ты оборачиваешься? Кос. Понятно. И это все. Опять эта хрень вылезла. Ваш результат Джум. Мой результат это интернет-магазин китайского производителя. Что ж. Храбрость это когда только вы знаете, как вы боитесь. Хм. Круто! Олимпийское самообладание! Вы один из тех, кто с удовольствием рассказывает истории про черную комнату и прочие страшилки друзьям в темное время суток. Вас реально пугать вообще? То, что заставляет дрожать обычного человека, у вас вызывает искреннее любопытство и только снимаю шляпу. Вообще-то... Игра, с одной стороны, не страшная, но в некоторых моментах у меня дрожало сердце. Знаете, так вот... Холодный потош прибежал. Ну, повезло же мне, что там был шкаф. Ну, не повезло, что здесь реклама. Ту-ту-ту! Ну что ж, я надеюсь, что вам понравилось данное видео. Если это так, то поддержите меня своим бородатым лайком под этим видео. И не забудьте оформить мужественную подписку на мой канал и на канал Крипика. И всем пока, котятки!